Thank <music> you. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Рыбы на октябрь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Начнем мы с планеты Марс, ведь Марс отвечает за нашу энергию, активность. И положение Марса во многом определяет то, куда мы будем тратить энергию и Марс будет ретроградным в течение всего октября месяца. Это говорит о том, что не получится распыляться сразу на большое количество задач. Это период, когда есть смысл сконцентрироваться только на самых важных моментах и работать не вширь, а вглубь. Марс будет находиться в вашем втором секторе финансов, поэтому, безусловно, тема максимальной концентрации будет связана с темой зарабатывания денег, покупками, продажами, важными выплатами. В целом, это может быть период, когда вы будете обдумывать какие-то перемены, которые связаны с темой финансов. Напоминаю, что Марс будет ретроградным до середины ноября, и все это время стоит действительно обдумывать какие-то перемены. А вот предпринимать важные решения, важные действия совершать стоит уже после разворота. То есть для э, важных финансовых решений подходит конец ноября и декабрь 2020 года. Со 2 -го по 28 октября Венера, планета любви, э, финансов, красоты и удовольствий будет находиться в знаке Дева. В вашем седьмом секторе это значит, что месяц идеально подходит для работы с людьми, с клиентами, для того, чтобы оказывать услуги. Если ваша профессия связана с этой темой, то октябрь принесет вам хороший доход. В то же время Венера будет находиться в знаке Дева под управлением Меркурия, поэтому вам предстоит много общаться с людьми, предстоит обсуждать важные вопросы, важные детали. Для того, чтобы действительно доход был очень хорошим, вам нужно максимально вот все нюансы обсуждать в разговоре. Плюс ко всему, Венера также будет затрагивать сферу партнерских отношений, поэтому вы можете быть вовлечены в какую-то совместную работу, вы можете вместе зарабатывать деньги. В целом это период, когда ваш отдых может переплетаться даже с темой работы, так как Венера в Деве она не даст полностью расслабиться и отвлечься от каких-то насущных задач. 4 числа Плутон разворачивается в прямое движение в вашем 11 доме и вблизи разворота Плутона становится актуальной, Крупных финансов, преобразований, серьезных решений. И так как Плутон в вашем одиннадцатом секторе, то может меняться ваше отношение к какому-то коллективу или к вашему другу. Это может быть период взаимодействия активного с какой-то группой людей или компанией. В целом, если в вашей жизни актуальна данная тема, то вблизи разворота Плутона она будет становиться еще более яркой. И очевидно, что именно в этот период, в начале октября, будет принято важное решение, к примеру, по поводу вашей дружбы с каким-то человеком или по поводу взаимодействия с каким-то коллективом. 6 числа ретроградный Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам и будет затронут ваш 4 и 10 дом. И это период интересных предложений и возможностей. Особенно это касается ситуации, если вы ранее что-то упустили из виду, то сейчас будет возможность повторно воспользоваться этим предложением. В целом очень интересный период, затронут ваш сектор семьи и сектор карьеры, поэтому предложение может касаться и той, и другой сферы вашей жизни. 7 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану и 20 числа будет повтор этого аспекта. Эти дни могут принести напряжение в общении, не самое хорошее время для переговоров, важных обсуждений, а также я бы советовала не планировать поездки на эти дни. С 9 по 15 число будет противостояние ретроградного Марса и Солнца. К тому же ретроградный Марс будет делать квадратуру в знак Козерог. И это, с одной стороны, время напряженное, с другой стороны. Если приложить усилия, то за этот период времени можно получить хороший результат. В вашей жизни будет опять-таки ярко фигурировать финансовая тема, тема взаимодействия с людьми, а также тема получения результата вследствие каких-то ваших действий. Поэтому, конечно, в середине месяца напор, уверенность в себе вам не помешают. Важно не останавливаться перед трудностями в этот период, так как результат вас порадует. 12 числа Меркурий будет делать секстиль к Венере. Это хороший день на фоне напряженной общей картины. Вас может порадовать общение с каким-то человеком. Это может быть приятная встреча или интересная поездка с кем-то. Важнейший аспект для вашего знака это секстиль Юпитера и Нептуна. Этот аспект, так или иначе, был актуальным на протяжении всего 20 года, но как раз-таки 12 октября он будет точным в последний раз, и после этого э, несколько лет не будет подобного аспекта. И Юпитер, и Нептун являются управителями вашего знака, поэтому, безусловно, данный аспект принесет вам новую возможность, веру в то, что все получится, ощущение внутренней поддержки, и это может быть не только ощущение, но и реальная поддержка от каких-то важных для вас людей. 14 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 3 ноября. Разворот произойдет в вашем девятом секторе, поэтому он может принести вам размышления по поводу поездки в другую страну. Этот разворот может дать вам желание что-то обдумывать досконально принимать какое-то важное решение. Это может быть какой-то важный бумажный процесс, который затянется. 16 числа будет новолуние в весах в вашем восьмом доме. Новолуние — это всегда начало чего-то нового. И восьмой дом связан с риском, с крупными финансами, и вы можете принять какое-то важное решение по поводу финансов. К примеру, вы Будете планировать крупную покупку, опять-таки лучше ее совершать во второй половине ноября или в декабре, но обдумывать можно и в октябре месяце. К тому же эта новолуние может подтолкнуть вас решать какой-то вопрос, который вы ранее считали проблемным. По восьмому сектору идут сложные дела на которые нужно решиться, набраться смелости. Поэтому вы действительно можете обнаружить, что готовы либо честно обсудить какую-то ситуацию, либо сознательно поднять какой-то вопрос ради того, чтобы наконец найти решение. С 19 по 24 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну. И данный аспект не располагает к отдыху, но он очень подходит для работы, для зарабатывания денег, для взаимодействия с людьми, для важных встреч, переговоров. То есть именно если направлять этот аспект в работу, то он принесет очень хороший результат. 21 числа Лилит переходит в Телец, ваш третий дом, на 9 месяцев. И я обязательно сниму об этом отдельное видео, расскажу подробно об этом прохождении Лилит и о важных датах и периодах, которые с ним связаны. 22 числа Солнце переходит в знак Скорпион, и уже 25 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем Девятом доме. Это может быть важная встреча, осознание какой-то значимой для вас информации, это свет в конце туннеля, то есть если вы работали над каким-то вопросом с середины октября и это постепенно затягивалось, то в этот день вы сможете увидеть скажем так, сколько вам еще нужно поработать над этой темой и уже будет появляться какая-то определенность. 28 числа Меркурий в ходе своего ретроградного движения возвращается обратно в весы по 10 ноября. И это период такой максимальной концентрации на финансовой тематике. Это может быть период, когда вы будете получать возврат долга, или это период, когда вы можете тесно взаимодействовать с банками. В целом это хороший период для того, чтобы обдумывать важные решения финансовые и планировать. 31 числа будет полнолуние в знаке Телец, и оно будет в соединении с Ураном в вашем третьем доме. Это полнолуние может принести какую-то новость неожиданную для вас. Это важное какое-то событие в жизни вашего брата или сестры. Это может быть важное решение, которое касается темы автомобиля. В целом третий дом отвечает также за информацию, обучение, бумажные дела. И по всем этим темам вы можете получать результат или будете видеть итог проделанной ранее работы. Но помним, что полнолуние в соединении с Ураном, поэтому, безусловно, эффект неожиданности и какого-то поворота событий, на которые вы, возможно, не рассчитывали, это будет присутствовать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!